Где он? Почему на нас все падает? Что это вообще за? Это синие штуки, а... как будто вода льется, реально. Это апокак... апокалипсис. Мы на апокалипсисе. Все падает на нас, на наши головы. А теперь мы упали. Теперь мы упали даже. Окей там за в небе зависит так так о он говорит я не знаю что что он говорит но это смешно мы начинаем смотреть эти участки постройки это куча а точнее дженн х хоп это кажется вход в парк южного периода, что ли? Машинки. Спаду, я О, смотри, тут динозавр. Проработаны, ладно, да, давай смотреть, грузовик. Нас подвеской, а. походу мне это тебе он тот. Я у него спросил, надо ли переводить. Он сказал то, что -р -р. <сх> <сх> ему не надо. Понятно. Мы тут везде динозавры. Вот динозавр нарисовал. доминус э, это? А с другой стороны, моя рука нарисована. А, это моя рука близ. Тут все раскрашено, красиво детализировано. Везде углы, Ой. наклоны приятные цвета. Ну короче, ванпель. У, -у, -у, -у. него а, подвеска не будем. А тут реально колеса. Опа, опа, тут машина. Дожди, wait, он wait, просил wait. подождать я ah. okay. yeah, сейчас он oh, что чинит, чинит. а пока покатаемся. что с колесами сейчас колесами где ой что то не так довольно проченькая подвеска ну прикольная ну ну все прикольное так сейчас За я самому. попробую вязаться. А, он там что то делать дверью чтобы мы не разбивали ее не смогу, я могу Оба. Раз... опа если разогнаться то uh -huh. можно ой Лететь. О, он открывает, смотри, открывает А, он сам типа вручную открывает Ладно, так, сейчас Я сделаю трамплинчик, чтобы мы Эпички залетели О, I'm stuck О, where? Он сказал, он застрял Я уже понял Думаю, такого угла нам хватит Ок, поехали я не знаю, как мы там будем заезжать, ну ладно. Опа, ой, да. куда а там колесо уехало? Попытка номер два. Я хочу эпично прям в дверь залететь. Ооо, а поехали, тормогит. Ну не до двери, но все же в дверь, ну ладно, Гоу, да. А мы куда эта дверь? Ну ладно. Дверь целая никуда. А ее можно закрыть? Can we? Ну это. Close this door. А, скрыл. Так, садись за кресло водителя а ты Надо поедешь покататься. к крокодилам или динозаврам давайте поехали поехали, поехали. к динозавру садись там стой меня подожди там ща еду к тебе стректи прикольно это <laughs> да что вы такое как будто мотор меня в это к, реалистичная я, машина поехали а окей. мы с ним улетели на друг друге прыгали ну ладно поехали к динозаврам. А. А ah. oh. тут можно было и так же проезжать. Ну ладно. Значит, если бы я все-таки тогда бы врезался, нам бы больно не было. Оу. Он сказал такие слова, которые лучше бы мы бы не. Нет! Он сказал один камень и машина сломается, и это правда. нет! О, я какой-то попрыгунчик, теперь а не машина. У меня тоже машина у меня машина Я реально какой-то попрыгунчик уже. Она едет. Попрыгунчик. Пум, пум, пум. это не машина, а попрыгунчик. Я на спаун еду. Мы до динозавров даже не доехали. Она уже развалилась. А я думаю, я reset ну, хотя ванну. А я выжил. Я выбираюсь из этого страшного. Я места. без одного колеса, но я выжил. У меня вообще колеса нету. А нет, у меня есть два колеса. реально машина прыгает. Колеса сами ко мне прилетают. Вы где? Мы это территории болота. Ой. У меня машина прыгает. У меня у нас уже все. Это уже лодка, а не машина. Ок, ресет. На этом уже не доехать. Слушай, а может сбросим у него технологию подвески? Интересная тема. Ладно. Ты... Ты живой? Да, я живой. Че у нас машина? машина! А, она это без корридии, это вся красная. Ой, ну красиво. Я как-то Почему он так прыгает -то? А что это за провод? What is это What? антенна вроде. На земле, да? А, на земле это не провод. Это вроде как линия для какого-то там. Ну, типа таких Назал, поездов там? только. Ну, линейных. Поездов, короче. А что, поезда, поезда оттуда выезжают? Еще нет, но... Ну, это просто. Ну, пример. Поезда, вот, вот интересно, какой подвеска работает. Я а, в жизни да. такую подвеску не видел. Подвеску а, да, Аски Ховдис со спонжем. Маша, ты хотела? Я ну. Oh, you want to know oh. how the score is working? Yeah, I am. Oh, okay. I'm uh, loaded приедет. again and Он скажет, он сейчас перезагрузит и покажет. О, фотка теперь. Ладно, а тут только одна машина. даже так с моментальной загрузкой так долго загружать. Надо фоткать, фоткать. <laughs> фоткать. Фотка самой лучшей подвески мира со всех сторон. Хм. Он говорит, то что ему сейчас через ну пару минут где-то уходить, через несколько минут. но через несколько дней он, в принципе, сможет разобраться в подвеске и показать, как ее делать. А, окей. Но если что, я сфоткал все механизмы. I, I'm у него спроси, если я сам построю, то он не будет против. The guy, он... uh, the all games ask you if, we will, if he will build this suspension bunch. Without you, but which mention that you make this suspension? Can we make it? Oh, you can make it if you want. How, uh, how you, how yeah. Он говорит, то что мы можем. Ну, ну то есть надо глядеться и посмотреть, как она работает. Ну есть и такой всего в юнит очень прям. Простенькая. Не, ну, как но... сказать? Придумать ее было сложно, но она простенькая. Так. Что ты сейчас скриншотишь что ли сейчас? Не не не, я уже все сфоткал. Со всех сторон, да? <laughs> да. С я могу бранда. Скидывать не надо. У меня видеозапись есть. И я уже допустил. У меня на А Раз, мы будем еще построить, сейчас смотреть. Uh, is there any. Any other buildings? Uh, wait. I can load something else. Он говорит, он сейчас загрузит что-то еще. Окей, дает. И мы будем ждать. Пин. Пингвин. Да, Домик пингвинов. Город пингвинов. О, город. Ну, давай посмотрим. А ты где, Риска? Риска? Ты куда? Ну, тогда я без тебя начну. Ну тут есть пингвинчики, которые поочередно выходят из своего дома, который состоит из снега. Тут есть ослия олень. Ну тут есть олень, который ходит куда-то пингвинам, наверное. Тут есть еще один олень. Тут есть еще летающий олень. Их очень много здесь. Еще один домик. Ну так вот теперь они уже в него заходят. Тут есть что это такое? А, это та да. как это называется? Фактически. Это та лодка, на которой мы катались, только она уже сломалась. Там дым идет инструмента. Дальше зайдем в домик. Вот пингвин. Ну тут двери. О, это наверное настроен на новый год. Вот и есть он, картинка его пингвинчик. А это еще кто такой? Есть елка, мне кажется, это подарки, много подарков. А что, похоже на подарки, которые мы эти били? Самая крутая штука в этой игре. Тульчик, очки, завод игрушек. О, такие вот, да, бедные, они а, это кто делают. Они едут в коробку. Тут есть ещё олени, есть еще такие саньки. Летать нельзя, ладно. О, это отсылка на другую твою постройку. Тоже красиво было. Тут есть еще еще носочки. Конфеты. Чёрт. Такой тут дом. Там еще что-то есть наверху. Выходим. Идем наверх. <сёк> Ого! Это что такое? А, -а, а, я не могу зайти. Нет. Даже до сюда олени добрались. Ого, а это что-то. Тут есть большие часы, которые не работают. А зачем они тут стоят? Вот есть кирпичный столбик, у которого идет цементовый дым. Нормально. Тут вот есть горы, правда, не нарисованные. А что это за страна? Я такую не знаю. оп, оп, оп кто это? Риска, тебе там хорошо? Где... А что он нам делает? Ладно. А, watch it's a flag. It's from uh, the North Pole. Ну, кофе огонь нигде не видел, круто. же над домом они не летают, ну... А у них есть что-нибудь дома? Так уж, ну, я им дам что-нибудь. Думаю, этой еды хватит этому пингвину на один день. Ок, ну тут и тонкий снег, конечно. А, не показал. О, ок, нет снега. Эй, ау, Риска, просыпайся. Где ты? А, тортик. Хим АФК. Don't sleep. Садись. Алло, алло, алло. Я уже не тебя в космос хотел запустить. Блин, oh. куда ты? Садись. Так, I'm back. Oh. Ты там под снегом <с Короче> Что, валялся. Мы тебя оттуда вытащили хотели в космос запустить, но не удалось вернулся. А мы уже тут все посмотрели. Точнее, я тут без тебя. Тут какой-то челик. Минус. Сюда я что это за импостер? А ну. Ооо. Давай кушать картину. Let's yet it's picture. Ты опять ушел? You sleep? No. Please. Ты опять спишь риска. Эй, да, он спит риска. Ватч, чат. Ого, как ты себя таким сделал. <музыка> О, нет, нет. Нет, не успел, Секунды не хватило. Откройте, пожалуйста. Open. О, пошли наверх. Так, тут лестница, корабль, домик. I'm going to its house. А, ладно, в домике заходить значит нельзя. Идем на корабль. И на корабле can we? О, что это? Тут очень много чего есть. М да, ладно. Там что-то я впереди видео красивое, хотел посмотреть. Это типа it's Minecraft. Тут изображена птичка, человечек, похож на Стив из Майнкрафта и рука. Думаю, типа впереди такое. Тут тоже круг тут тоже все круглое, очень красивый корабль, черный. ну не смог пойти а внизу много динамита. Ладно, не будем взрывать. еще двери есть. о, можно зайти внутрь. тут есть таймер, стульчик. ок, гол. ну Поплыли? А, вот он а, бедный Риско! риска нет! Мы забыли его на борт поднять. Ка риска. А, watch it's a ship. Uh, this is the Black Pearl. А, Black Pearl? Чёрная жемчужина. It's from Pirates of the Caribbean. It's a game? Uh, no, it's a movie. А, о, такой корабль? We so Он очень круглый, тут много чего. О! Ушка круглая. Go, I jump с этого корабля. Двинемся сюда. А, нет, я упал, как стоя на корабле. Ок, I'm reset. Ок, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп,